А также хотелось Нисколько. бы... Нисколько, я не буду так играть. Я не знаю, сколько языков привлекают твои стримы. Однажды он может тебе пригодиться. Чел, ты думаешь, о таких вещах можно разговаривать на стриме? Думал я о приобретении ствола. Красава, наш nice вопрос. Просто, когда... люди когда задают подобные вопросы, я не знаю, о чем они думают. Как я могу подобного рассуждать на стриме?